Меня зовут Рамиль, мне 29 лет, я профессиональный футболист, играю на позиции вратаря за футбольный клуб Абасы. Отметил улучшение психоэмоционального состояния, меньше раздражительности стало, больше энтузиазма. Такое ощущение внутри, что когда что-то делаешь, что это 100% вообще получится, это выстрелит, будет выхлоп. По физическим показателям. Ну, я еще не мог так прям оценить, но что улучшение есть, это могу отметить, потому что там я сейчас тренировки в зале проводил, ну они занимались, время где-то час сорок, час пятьдесят, но они не были утомительными. Я как бы делал работу, уходил и не было от этого, что надо сейчас полежать, отдохнуть, как бы весь день потом двигаешься и нормально. Ну вот самое, где прям бомба, это психоэмоциональное состояние.